И всем привет! Это Паша и Никита. И мы, мы в этой серии расскажем, как же каптить территории. Вот опять закрывается соединение, но все хорошо пока что, надеюсь. Я, у меня заходит нормально. Ага. Ну, мы начинаем. Ага, это, сначала сделай меня своим этим. Окай. Okay. И. А, я думаю, что она меня был И мы продолжаем. Извините за задержку. Я выключу демонстрацию экрана, чтобы стрелочка не блымала. Это. все быстро. Легко. Никита, знаешь, сколько мы с тобой общаемся? Четыре часа. Вот это долго, да? Я еду к тебе на район. Мы поедем, мы помчимся на ней. Капец, мне это закалибал. Лиду, хочешь? Не хочу. Вступи, вступишь в АПД Назама? Нет. Нет, он не хочет. Он меня заколебал. Нас. А, Я к тебе еду. И, в общем, как оптить зоны там... Люди, вот, вступили в какую? Ну, вам, вам об этом расскажет сейчас Никита. Никита, давай. Ого, Никита, вот это ты столько территории я отвоевал. А. Я видел, да, квадратик мой. Да, вон она маленькая. А, так ты отвоевал тут квадратик? Наконец-то, вот я приехал, давай. Так выключи, блин. Вот я приехала, пока куплю домик. Я тоже хочу там, чтобы от этого не отходили. А как о? Капец, Микит, у меня такой, короче, лах, как этот меня, у меня вот этот Стас, короче, закребал, это Стасик, короче, пидорасик, и от него Сейчас тебя примет, может, виду? Тайди в жопу со своей лидер. Так я зашел, меня вот этот задолбал, этот, наш перемещать, я хочу тебя тебе меня перемещать, и типа, хочешь лидер? Так я приеду, я тут в секунду ехал. Ай-я-я-я, меня перемещать. Все, блядь, да, не хочу ничего. Кто? Ад... кто администратор да блин у меня так так мало мне не дали дай мне жидок и сейчас подъеду Вот вот они они ай яй яй яй яй яй яй нахер. А ну яй яй сделай, яй яй яй яй яй яй яй яй яй И назначь меня там же админом. И админом назначу там. Ну я у админа попрошу админку. И ты, нет, ты попроси, не ты. Ну попросишь, скажешь, типа дай другу админку. И мы продолжаем игру GTA San Andreas 03 03Z. Мы заходим на новый сервер, IP которого я выложу под описанием. Карлиона, привет. Попроси у него шиканное дело. Раз, Всё. Попроси, чтобы он не дал что-нибудь. Я себя одним покажу. Почему? Почему? О, не ответил по Так, а что такое, некий? Ты тоже сейчас с админами будем. Бери себе лидерку, даже не, админку. Админку давай. Давай. Да, что сказал по России? Типа ты взломал, да? Твоего?